Аппетитные, ароматные сухарики-печеньки с кусочками фундука отлично подойдут к стакану молока или горячего чая. Готовятся они легко, а храниться могут почти месяц, но съедаются гораздо быстрее. Из всех итальянских десертов мне больше всего нравятся кантучи – вкусные сухие печеньки-сухарики, которые можно приготовить с разными наполнителями, орехами, изюмом, инжиром и так далее. Приготовить их не составит особого труда даже новичкам в кулинарии. Предлагаю сегодня испечь ароматные цитрусовые кантучи с фундуком. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Вот все наши ингредиенты для приготовления вкусных контуччи. Советую сразу делать двойную порцию. 2. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем, добавим сахар, миндальную муку и цедру, размешаем и добавим одно целое яйцо и желток от второго, замешиваем тесто. 3. добавляем измельченные орехи и окончательно вымешиваем тесто. 4. делим тесто на две части, формируем батончики шириной примерно 4 сантиметра, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минут на 30. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Противень застилаем пергаментом, выкладываем батончики теста, подровняем, я сразу делаю края немного наискосок, ведь контуччи будут нарезаться именно наискосок. 6. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовки минут 20, вынимаем и даем минут 5 остыть. 7. Затем нарезаем острым ножом наискосок на кусочки толщиной 1 сантиметра. 8. Выкладываем обратно на противень и отправляем в духовку еще минут на 10. Контуччи должны красиво подрумяниться. Вот и все. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мюка пшеничная, 130 грамм. Яйца, 2 штуки, 1 яйцо и 1 желток. Сахар корченевый, 70-80 грамм. Миндальная мюка. 30 грамм, фундук, 50-60 грамм, разрыхлитель, половина чайных ложки, цедра лимона, апельсина, 1 чайная ложка, количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока.